Пять способов, с помощью которых мое СДВК делает взрослую жизнь трудной. Да, мне тоже. Меня зовут Соня. В прошлом году у меня диагностировали СДВК во взрослом возрасте. Я даже не задумывалась о том, что у меня может быть СДВК, пока мой врач не предложил мне пройти тестирование. Пару лет назад я пришла к ней в кабинет, рыдая, потому что чувствовала, что у меня не получается быть взрослой. Я постоянно испытывала тревогу, чувствовала себя подавленной, и меня одолевали такие элементарные вещи как поддержание чистоты в квартире, оплата телефонного счета, запоминание дня рождения лучшей подруги или того, куда я положила ключи. Оказывается, СДВК не всегда выглядит как гиперактивный ребенок, отскакивающий от стен, особенно у девушек и взрослых. У меня тип СДВК, называемый невнимательным СДВК, который проявляется как рассеянность, неорганизованность, забывчивость или промедление. Когда я узнала свой диагноз и поняла, как СДВК влияет на мой мозг, многое из того, с чем я боролась всю свою жизнь, наконец-то обрело гораздо больший смысл. Я не была ленивой или некомпетентной. Мой мозг просто работает по-другому. И оказалось, что СДВК делает взрослую жизнь трудной. Вот пять способов, с помощью которых мой СДВК делает основные жизненные задачи чрезвычайно сложными. Первое – я очень неорганизованный. У вас есть подруга или соседка по комнате, которая всегда опаздывает, постоянно теряет важные вещи, перескакивает с одной идеи на другую и иногда теряется, приходя к вам домой, даже если она была там уже миллион раз? Да, это я. Мой мозг похож на компьютерный браузер с кучей открытых вкладок, между которыми я постоянно перескакиваю. Как только я пытаюсь сделать что-то одно, я думаю о чем-то другом. Что нужно сделать? Или что-то еще привлекает мое внимание, и открывается другая вкладка. Люди с СДВК испытывают трудности с набором навыков, называемых исполнительной функцией, которые необходимы для того, чтобы оставаться организованными и выполнять задачи. Исполнительная функция включает в себя рабочую память, гибкое мышление и самоконтроль. Это своего рода система управления мозгом. Совершенно неудивительно, что я постоянно теряю вещи. Ключи, бумажник, телефон и забываю делать важные для взрослого человека вещи. Например, вовремя оплачивать счета или подавать налоговую декларацию. Второй способ, которым СДВК затрудняет взрослую жизнь, заключается в том, что я теряю часы своей жизни из-за гиперфокуса. Гиперфокус – это удивительный симптом СДВК, поскольку он по сути является полной противоположностью рассеянности. Гиперфокус – это когда человек надолго погружается во что-то, например, в новое хобби или тему деятельности. Когда я гиперфокусируюсь на чем-то, я часто настолько сосредоточен, что не замечаю окружающего мира и не понимаю, сколько времени проходит. Иногда способность гиперфокусировки очень полезна. Например, я могу полностью отвлечься и сосредоточиться на экзамене, но чаще всего моя гиперфокусировка приводит к неприятностям. Я пропущу свою остановку в метро, потому что зациклен на изучении ресторана, в который хочу пойти на ужин по случаю дня рождения и в итоге опоздаю на важную встречу или совещание. Мне практически необходимо установить для себя будильник на все случаи жизни, потому что мне так легко сбиться с пути, когда я гиперфокусируюсь. Третья причина, по которой мой СДВК затрудняет взрослую жизнь, заключается в том, что я полностью слеп ко времени. Моя временная слепота усложняет почти все аспекты моей жизни. Моим друзьям и близким трудно понять, что я не просто намеренно игнорирую время или прихожу поздно, потому что мне все равно. Мозг с СДВК на самом деле воспринимает время по-другому. Для меня время проходит по-разному в зависимости от того, в каком состоянии я нахожусь. Если я гиперфокусирован, часы могут пролететь незаметно. Я сажусь играть в быструю видеоигру, и вдруг два часа пролетают незаметно. Я часто неправильно оцениваю, сколько времени займет подготовка к ужину или сколько времени потребуется для завершения определенного проекта. Это означает, что я расстраиваю своих друзей, которым приходится ждать меня или часто работать по ночам, потому что я пытаюсь уложиться в срок для проекта, который, как мне казалось, не займет столько времени. Еще одна причина, по которой СДВК затрудняет взрослую жизнь, заключается в том, что мне трудно управлять своими эмоциями, а я очень чувствителен. Исследования показывают, что люди с СДВК испытывают эмоции более внезапно и интенсивно, чем люди без СДВК. Мозг с СДВК иногда позволяет внезапной эмоции стать слишком сильной и заливает мозг этой эмоции очень интенсивно. Когда я получаю один из таких сильных потоков эмоций, очень трудно не вызвать столь же сильную реакцию, например, вспышку гнева или грусти или возбуждения. Как правило, такие вспышки эмоций не очень хорошо воспринимаются во взрослом мире. Я также чрезвычайно чувствительна к критике и любым проявлениям неприятия, что, как я всегда думала, объясняется моей сверхэмоциональностью. Оказывается, расстройство чувствительности к отвержению или РСТ, на самом деле является распространенным симптомом СДВК. Люди с СТВ чувствуют сильную эмоциональную чувствительность и даже физическую боль, когда им кажется, что их отвергли или критикуют, или, если они чувствуют, что потерпели какую-то неудачу. «Хотя я смирилась со своей эмоциональной природой, это часть того, что делает меня сострадательной, творческой и чувствительной к другим». Борьба за управление своими эмоциями – одна из самых сложных частей взрослой жизни с СДВК. От взрослых ожидают, что они смогут справиться с разочарованием в жизни и принять обратную связь, не теряя самообладания и не устраивая полный срыв. И пятый способ, которым СДВК затрудняет взрослую жизнь, заключается в том, что я абсолютный отказник. По мере того, как обязанности взрослого человека продолжают накапливаться, моя способность гиперфокусировки не всегда помогает мне справляться с ними, как раньше. Хотя может показаться, что я просто ленюсь. На самом деле, мой СДВК может привести к тому, что мне будет просто физически невозможно приступить к таким делам, как стирка или подготовка к экзамену, перед которым я нервничаю. Я отчаянно хочу навести порядок в квартире, постирать белье или сделать какую-то другую элементарную работу. Но меня охватывает тревога, и я чувствую, что прилип к дивану, полностью поглощенный всеми делами, которые мне нужно сделать, и не могу сделать вообще ничего. Эта часть моего СДВК действительно сложна, потому что когда я не могу сделать вещи, которые кажутся такими простыми другим людям, например, помыть посуду, пока она не заплесневела, или не забыть позвонить бабушке на день рождения, я чувствую себя глупо и испытываю чувство стыда. Так что да, быть взрослым с СДВК трудно, но я понял, что это не совсем невозможно. Осознание того, что я не ленивая, не слабая и некомпетентная, что мой мозг просто работает немного по-другому, изменило мою жизнь. Со временем я узнала много способов справиться со своим СДВК и даже использовала некоторые симптомы в своих интересах. Сочетание лекарств, терапии, групп поддержки, инструментов планирования, приложений для планирования времени и большого сострадания к себе, превратило меня в довольно приличного взрослого человека. Хотя я все еще довольно грязная и обычно опаздываю на ужин. Это видео не предназначено для диагностики СДВК. Если вы думаете, что у вас может быть СДВК, лучше всего обратиться к своему врачу и пройти обследование.